Основная цель этого небольшого раздела – разобраться с виртуальными и физическими доменами безопасности, как они могут использоваться для уменьшения поверхности атаки и областей взаимодействия между вашими активами. Вдобавок, изучим, как домены безопасности применяются для снижения уровня негативных последствий и возможностей распространения атак. Вы довольно быстро поймете, что если у вас высокая потребность безопасности и, или приватности, они могут быть в некоторой степени несовместимы с такими понятиями, как быстродействие и простота. В том случае, если вы пытаетесь объединить все это в одно целое внутри одной среды или операционной системы, в этом разделе я поговорю о доменах безопасности и изоляции, и о том, как пользоваться разными доменами безопасности и изоляции. К сожалению, может быть очень трудно найти операционную систему для повседневного использования, которая была бы высокозащищенной и обеспечивала бы приватность. Вдобавок, была бы достаточно быстрой для запуска нужных вам приложений и легкой в использовании. Знаете, для примера, если вы хотите запускать игры, то если у вас настроено полное шифрование диска, то это будет замедлять процессы. Вот почему для повседневного использования вам стоит иметь домен со слабой безопасностью или приватностью. А когда вам потребуется безопасность или приватность посильнее, то вы бы использовали другой подход или домен безопасности. Домены безопасности в целом могут быть либо физическими, либо виртуальными, в зависимости от того, каким образом вы их выделяете. Примером физического домена безопасности может быть наличие у вас одной изолированной физической машины или лэптопа и операционной системы, и настроенного в ней определенным образом программного обеспечения, которые обеспечивают вас высоким уровнем безопасности. И наличие у вас другой физической машины или лэптопа, который предназначен для обычного использования. Это образец физического домена безопасности. У вас также могут быть виртуальные домены безопасности или изоляция. Виртуальный образец может использовать платформу виртуализации или гипервизоры, которые, как мы уже обсуждали и вы уже видели, представляют собой программное обеспечение, эмулирующее полноценный физический компьютер, и может неоднократно эмулировать различные физические платформы. Например, вы можете иметь Windows в качестве слабого домена безопасности, и, возможно, виртуальную машину с Debian на борту в качестве домена высокого уровня безопасности. Собственно говоря, есть довольно много способов обеспечить вас разными доменами безопасности и изоляцией, которые не будут слишком обременительными, включая использование виртуальных машин. Это хороший пример. Вы можете настроить себе подобные раздельные домены безопасности или среды, если вы действительно хотите усилить безопасность и приватность. Виртуальная изоляция обеспечивает барьер от компрометации. И если у вас есть гостевая операционная система на виртуальной машине, например, Debian, и она была скомпрометирована, а ваша хостовая операционная система, допустим, Windows, то будет трудно получить доступ до Windows, будет трудно попасть из Debian Windows через гипервизор. Чтобы это произошло, гипервизор должен иметь уязвимость, которую можно проэксплуатировать, или он должен быть плохо настроен. Например, вы разрешили обмен файлами или что-то наподобие этого, таким образом, что exploit сможет отработать из Debian в среду Windows. Стоит заметить, что если безопасность и или приватность чрезвычайно важны, то вам точно придется разделить домены безопасности под выполнение различных задач. Не обязательно на физическом уровне, хотя бы на виртуальном. Уровень защиты, который вам нужен для поддержания высокого уровня приватности, непрактичен для повседневного использования интернета. Подумайте о типе доменов безопасности, которые вам нужны во время прохождения этого курса. В экстремальных ситуациях можно использовать следующие домены. Рабочий домен, персональный, банкинг, временный домен то есть непостоянный домен, который используется временно и затем уничтожается, а также домен высокого уровня приватности. Все эти домены могут быть реализованы различными способами при помощи различных технических средств, и не обязательно они будут обременительными. Это зависит от того, как вы их настроите. И давайте поговорим о физической изоляции. Разделение на физическом уровне обеспечивает наивысший уровень безопасности и приватности. Оно также защищает вас от любых злоумышленников, которые имеют физический доступ к вашему устройству. Это будет означать применение одного лэптопа или физического устройства, настроенного для безопасности и или приватности, и другого для обычного использования. И давайте поговорим о некоторых ситуациях, когда физическое разделение имеет смысл, или физические домены безопасности. И если вам нужно, например, въехать на территорию страны, где таможня сможет получить доступ к вашему лэптопу, это, внесем ясность, может произойти в большинстве стран, многие из которых имеют законы, которые обязывают вас предоставлять свой пароль. Или могут взять ваш лэптоп, или другие страны, где ситуация еще хуже, где к вам могут применить формы угрозы и запугивания, неправомерные действия. Насилие с целью раскрытия вашего пароля или получения доступа к вашему лэптопу. При подходе с физическим разделением вы попросту не берете лэптоп с критической информацией или данными, которые вы пытаетесь сохранить приватными. Это именно то, что я рекомендовал корпоративным клиентам, которым нужно путешествовать в определенные области или уголки мира, где в случае, если они обладают ценной информацией, правительства, скорее всего, захотят заполучить ее. Подобные клиенты не хотят попадать в ситуации, в которых им придется противостоять формам запугивания. Так что учитывайте законы других стран, если перемещаетесь по миру. Даже наличие порнушки может являться преступлением в других правовых юрисдикциях. Если у вас есть источник угрозы, который может посетить ваше местоположение, вы можете физически спрятать или держать под замком защищенный лэптоп, препятствуя проведению компьютерно-технической экспертизы. Конечно, в случае, если они не смогут его найти. При этом вы держите лэптоп для обычных нужд, в доступности. При физическом разделении, если ваш обычный лэптоп скомпрометирован вашим источником угрозы, то это может произойти при помощи вредоносных программ или других средств то поскольку вы сохраняли физическое разделение, они не смогут получить доступ к вашим защищенным данным с вашего обычного лэптопа. Вам даже не нужно использовать свое собственное оборудование для физической изоляции или физического домена безопасности. Это может быть опасно, конечно, использовать оборудование других людей для приватности и безопасности, если вы не примените правильных мер предосторожности. И мы, конечно же, разберем этот вопрос в нашем курсе. Но вы можете использовать, например, интернет-кафе для отправки, анонимных сообщений. И, пожалуй, можно и загрузить с их машины свою операционную систему и настройки. Вы можете использовать подключение к интернету, которое принадлежит не вам, в целях сохранения приватности. Все это примеры разделения на физические домены безопасности. У вас может быть отдельный маршрутизатор или отдельное сетевое оборудование для определенных видов деятельности, требующих конфиденциальности. Вы можете иметь отдельные сетевые карты, адаптеры Wi-Fi или адаптеры Ethernet. В некоторых случаях можно отследить покупателя физических устройств. Например, сетевые карты внутри физических устройств имеют уникальные MAC-адреса или аппаратные адреса. И если вы приобретаете свой защищенный лэптоп анонимно, то по MAC-адресу, если кто-либо сможет определить его, нельзя будет вас оследить. Есть способы изменения вашего MAC-адреса. Мы можем обсудить их в том случае, если вы используете виртуальную форму домена безопасности. Но анонимная покупка лэптопа обеспечивает дополнительный слой внутри физического домена безопасности. Некоторые виды виртуальной изоляции медлительны. Например, может потребоваться использование виртуальных машин или сокрытие операционных систем на отдельной машине для обеспечения скорости и удобства в использовании в использовании физического разделения тем не менее есть довольно много недостатков это означает что вам необходимо иметь отдельную или даже несколько машин для разных доменов безопасности что проблематично это дорого и в целом может вызвать раздражение В вашей ситуации это может попросту быть неприемлемо передача данных между физическими машинами нарушает физическую изоляцию и повреждает эти раздельные домены безопасности поэтому трудно передавать данные безопасным образом физически разделенные машины также уязвимы перед атаками даже несмотря на то что они находятся в разных доменах поэтому просто иметь отдельную машину недостаточно она должна быть еще и защищенной чем больше доменов вы имеете чем больше машин все это приводит к тому что вам приходится поддерживать их все в актуальном состоянии и в безопасности Кроме того, существуют вредоносные программы, которые могут извлекать данные из физически изолированных компьютеров, защищенных при помощи так называемых воздушных зазоров. Это уже демонстрировалось. Мы обсудим это позже. В общем, есть разные ситуации для физического разделения и физических доменов безопасности. И если вы размышляете о том, нужны вам или нет физические домены безопасности, то это решение будет уникальным под вашу конкретную ситуацию. И давайте поговорим о некоторых виртуальных способах создания отдельных доменов безопасности и изоляции. Первое, что вам стоит отметить — виртуальное разделение. Технология, используемая для создания виртуализации, может быть атакована в целях обхода одного домена безопасности и проникновения в другой. Для создания раздельных доменов вы можете использовать такие вещи, как двойная загрузка, Dual Boot, платформы виртуализации и гипервизоры типа VMW, VirtualBox, Vagrant, Hyper-V, VPC, также существуют виртуальные машины ядра Linux с KVM, есть еще js или BSD jails, Zones, LXC, Linux Containers, Docker, можно также использовать скрытые операционные системы, Veracrypt и TrueCrypt, они предоставляют подобный функционал. Вы можете иметь отдельные разделы жесткого диска, которые зафиксированы или скрытые, можете использовать песочницы, переносимые приложения. Непостоянные операционные системы, типа Tails, Knopix, Puppy Linux, John Doe Live CD, Tiny Core Linux. Можете настроить загрузочные флешки. Вы можете использовать операционные системы, которые предназначены для изоляции и разделения, типа Cubes OS. Это очень хорошая операционная система. В общем, есть множество способов создания доменов безопасности через изоляцию и разделение. Наиболее важные из них мы обсудим далее в курсе. Перевод озвучка для клуба складчик.ком